друзья, рад вас снова приветствовать на нашем проекте. Вернувшись в двух последних роликах к тому формату, с которого я начинал создавать видео для проекта, я во всей полноте осознал его полезность и актуальность для меня. Сейчас объясню почему. На прошлой неделе я заснял материал для видео по теме, которая требовала к себе повышенного внимания уже очень давно. Она осталась забытой, совершенно незаслуженно и необоснованно. Решив компенсировать этот пробел в канале, на самом деле большой пробел, я отснял этот материал, снимал видео на зеркалку и в процессе потерял два базовых файла. Именно с теми отрезками, в которых я объяснял самую суть вопроса. Так вот, восполнить эти пробелы можно было только пересняв видео по новой. Такой возможности у меня не было абсолютно, потому что очень дико перегруженный график. Не знаю как у вас, а у меня прям всегда все наваливается одновременно. И вот в этой горе дел, забот и э, проблем Просто теряешься и тонишь с головой Ребят, не для красного словца, не для понтов Съемка видео, я не скажу, что это тяжкий труд, неимоверный Но это очень сложно Поступает немало комментариев о том Что у меня отрывистая речь э, Дыхание неровное Некоторые участники проекта даже предположили, что я астматик. Нет, на самом деле все немного не так э, Дело в том, что у меня врожденный дефект речи Заикание Оно не постоянное оно находит на меня волнами То есть бывают моменты, когда я говорю без проблем Но в некоторых ситуациях я просто не могу выговорить ни слова И это на самом деле очень тяжело То есть вот так, мне приходится очень много монтировать Вырезать, склеивать видео Поэтому вы видите дергание в кадре Иногда мне приходится повторять некоторые фразы по 10-15 и более раз Потом вырезать, склеивать, ну в общем проблема такая есть Надеюсь, что к этому вопросу мы больше не вернемся и что я могу сказать? Те, кого не устраивает, то, как я преподношу информацию, ну, извините, я ничего не могу за ним поделать, потому что, ну, это болезнь. Все, эта тема закрыта. Надеюсь, что больше мы где не вернемся. Извините, но все комментарии, связанные с дикцией, с речью и так далее, я буду блокировать. А пользователям, их оставившим, буду блокировать доступ на канал. Извините. Так вот, что же это такая за тема, которая заслуживала повышенного, глубокого внимания и того, чтобы ее раскрыли? Это диагностика автомобилей. То есть, все мы знаем, современные автомобили, они страшно завязаны на блоках управления, на компьютерах, на калькуляторах, на ЭБУ и всем остальном. То есть некоторые машины могут просто не заводиться от того, что в ЭБУ присутствует какая-то ошибка. В зависимости от сложности поломки, если компьютер считает своим электронным мозгом, что автомобиль опасно использовать, это чревато более серьезной поломкой, он может либо перевести э, двигатель в аварийный режим, то есть не давать ему раскручивать больше какого определенного количества оборотов, либо даже полностью его заблокировать, и вы не сможете его завести, пока не оттащите машину к э, кулибину и, или в сервисный центр, и он вам ее не разблокирует и не сотрет эту самую ошибку. Так вот, есть такая фишка EML327, такая маленькая коробочка размером в пол спичечного коробка. Далее в ролике я покажу пример ее работы. Это такой маленький диагностический сканер Не совсем уж такой многофункциональный Но как бы не было, он читает и видит очень много ошибок Считывает параметры жизнедеятельности и БУ. И вы можете с легкостью увидеть, в каком состоянии находится тросельная заслонка лямбда зонд, впускной коллектор, генератор, датчик освода воздуха. То есть, очень много полезной информации, о которой он сможет вам поведать. Плюс ко всему этому, вы сможете стереть сохраненный в ЭБУ ошибки. Для этого вам понадобится сама коробочка EML, разъем OBD2 в вашем автомобиле и более-менее мощный смартфон, который сможет по протоколу Bluetooth соединиться с этим EML-сканером и вывести в специальное приложение, которое вы можете скачать Apple Store или в Android-Market, в зависимости от того, какого смартфон, для того, чтобы их потом в дальнейшем стереть. И соответственно вы можете считать все основные параметры жизнедеятельности вашего автомобиля. Хочу уточнить, EML327 работает только с EBU мотора. С его помощью вы не сможете подсоединиться к блокам управления аэрбагами, кондиционера, ABS, парктроников и так далее. То есть к блокам комфорта, например. Он читает только ЭБУ мотора. Плюс к этому, сканер связывается не со всеми ЭБУ. То есть, может получиться так, что он не увидит ваш компьютер. Или же увидит, но не сможет э, считать ошибки. Вы должны быть к этому готовы. По моим наблюдениям, он читает 3 из 5 или даже 2 из 3 машины. Но, по-моему, тот факт, что он читает не все компьютеры, не должен вас останавливать от того, чтобы его приобрели. Потому что цена вопроса ну, очень смешная. Что-то порядка... 5-6 евро, даже за 4 есть. В общем, цена колеблется от 5 до 10 евро, наверное, в зависимости от того, куда вы будете его заказывать, и платная будет доставка или нет. Их просто море на Алиэкспресс, на eBay, и заказать его не составляет абсолютно никакого труда. Я рекомендовал бы каждому из вас этот сканер приобрести, само собой разумеется, если ваша машина оборудована диагностическим портом OBD2, то есть старуха и все остальные порты он, конечно, не сможет почитать. Я видел переходники на старуху, на Mercedes, на БМВ под OBD2, но все-таки я думаю, что в силу ограниченности своих функций и своих настроек, он вряд ли сможет почитать старые компьютеры. Изготовитель утверждает, что он читает все абсолютно машины с протоколом OBD2, но по факту это не так. Лично на моем опыте он увидел компьютер Mercedes Vito, но прочесть его он не смог. Volkswagen читает без проблем. Пежо подсоединяется, Ситроен видит запросто. Мою Короллу, Тойоту, тоже без проблем прочитал. Но утверждать, что он читает все компьютеры, нельзя, так как это неправда. Этот малыш может быть очень полезен и перекупщикам, потому что есть много мудрецов, которые гасят лампочки индикатор неисправности, запараллеливают их с датчиком от масла и все остальное. То есть на панели вы не видите ничего, или даже может видите аэрбак горящий, а на самом деле он запараллелен с датчиком масла. То есть машина завелась, лампочка аэрбага или чек загорелся, а на самом деле он берет питание от э, датчика масла, давление масла поднимается и лампочки гаснут. Вы думаете, что все прекрасно, а по факту в мозгах есть ошибка. Так вот, с помощью малыша вы э, сможете как минимум увидеть э, то, что э, в машине должен гореть чек, а он не горит. Соответственно, это повод задуматься и такую машину, скорее всего, брать не стоит, в которой скрытые ошибки есть. То есть, как говорят французы, вискаше, спрятанный гвоздь или винт. Кроме того, очень часто из-за того, что топливо плохого качества выбивает этот противный навязчивый чек на панели приборов. Так вот, малыш EML327 запросто гасит чек. Вы залили плохой бензин, у вас загорелся чек, после этого вы заправились на хорошей станции, по идее, все в моторе уже в порядке, но ошибка висит в мозге, и назойливый чек горит и портит нам жизнь. Так вот, подключаем сканер, включаем смартфон, заходим в приложение, и с легкостью эту ошибку стираем. Также он стирает ошибки лямбда зонда и многие другие. То есть вещь во всех отношениях очень полезная. Особенно, когда мы озвучиваем ее цену. Как вернусь домой, смонтирую и выложу это видео. Надеюсь, что оно окажется кому-то полезным. Я жду ваших комментариев, отзывов, предложений по конкурсу. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если видео не понравилось, и вы поставили дизлайк, пожалуйста, если не трудно, в постах опишите причину. Я желаю вам и вашим близким всего самого наилучшего. Доброго времени суток всем. Всего доброго. Пока. Итак, подключаем сканер диагностический разъем. Включаем программу утилиту. Мне больше всего нравится OBD Card Doctor, потому что у него наиболее расширенный спектр настроек вот и параметров и он читает наибольшее количество ЭБУ нажимаем подключить забыл кути зажигания соединение с мозгом и все мы соединились со сканером общая информация отсюда мы сможем здесь мы можем увидеть марку машины номер шасси год выпуска и еще кое-какую информацию выходим в основное меню и запускаем диагностику Я специально снял фишку с инжектора Для того, чтобы выбила ошибку И вот, пожалуйста, сканер увидел Ошибку форсунки первого цилиндра Я отсоединил еще один датчик Даже не знаю, честно говоря, что это за датчик Ну вот, ошибку выбила И сканер ее увидел Теперь нажимаем очистить Программа предупреждает о том, что все ошибки будут. Программа предупреждает о том, что все ошибки будут удалены без возможности восстановления. Нажимаем Да. Происходит очистка. Все, наш малыш очистил все сохраненные ошибки. Для того, чтобы убедиться в этом, опять запускаем диагностику. И видим, что ошибок в памяти нет. Теперь с помощью EML-327 можно считать все основные параметры с калькулятора мотора. То есть заводим двигатель. Открываем. И сканер читает все основные показатели и данные с ЭБУ. Температура жидкости 37 градусов. Уровень напряжения 14 вольт. Также выдает такую вот диаграмму расход по времени, то есть текущий расход. Далее, что у нас есть? давление вот очень важный параметр давление в топливной рампе то есть вот это вот очень такой важный показатель при отклонениях в этих параметрах у машины начинается проблема с впрыском индикатор ошибок даже не знаю что это такое Смотрим. кто знает английский переведите пожалуйста давление в впускном коллекторе 0,98 ну, видимо стандартный, потому что оно неизменно. Сейчас их иду. Расход выбираемого воздуха. Француз так не раздражает, клянусь вот этот. Что это за? Приятель мой. Такой блин. Хитрый Когда что-то нужно ему Более такой сладкий Теперь попробуем программу EOBD Фасиль У нее такой более прикольный интерфейс Но по функциональности Она уступает доктору Соединяемся С нашим Малышом Выбираем Соединение с автомобилем установлено. Окей. И нажимаем диагностику. Говорит, что ошибок не обнаружено. Коды неисправностей. Ну, тоже, скорее всего. Ошибок не будет, потому что мы их стерли. Так и есть. Никаких ошибок в памяти компьютера не найдено. Просто потому, что их там нет. Стоп кадры. Просто приобрести платную версию. Но... Ничего пока не будем приобретать. Кислородный датчик. Датчик один. Тоже говорит нужна платная версия. Супостаты. И здесь платная версия. Короче, красивая, но платная программа. Почти везде. Почти во всем. Есть еще такая неплохая программа. TOKQ. Запускаем ее и посмотрим, что она нам скажет. Для чего-то просит включить GPS. Ну, ладно, включим. Сейчас. Запуск кодов ошибок. В БУ нет сохраненных кодов ошибок. Что, в принципе, неудивительно. Но смысл в том, что малыш работает. Сейчас попробуем его на Passat. В 1992 году обд 2 протокола еще, наверное, не существовало. Поэтому считать ошибки в GT3000 мы не сможем. Но попробуем подсоединиться к Passat. Преимущество в том, что диагностика дистанционная. То есть совершенно не обязательно даже находиться в той машине, которую собираешься диагностировать. Тут вот проводится химчистка. И ОБД-разъем лежит в таком доступном месте. Пойдем к телефону. И пока мы дошли, смартфон уже соединился с eml -ом. Чтение сохраненных ошибок. ВБУ нет сохраненных кодов ошибок. То есть в ВБУ посада никаких ошибок нет. Сейчас пойдем посмотрим. Горит что-нибудь на панели. Я думаю, что нет. Видите, компьютер ни на что не ругается. При подключении сканера в разъем загорается индикатор питания. Красная лампочка. И если смартфон находит и связывается с e начинает моргать желтая и зеленая лампочка. То есть, если вот так вот лампочки моргают, значит, сканеру удалось связаться с и он передает информацию в управляющее приложение.